Привет, аудитория. 4 февраля у нас в воскресенье пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередные убойные ночи. И в этом видео хочу разобрать свой главный бой турнира основного карда в тяжелой весовой категории между Марчином Тебура и Благой Ивановым. Марчин Тебура 37-летний боец из Польши, провел в профессионал 30 боев, 23 из которых одержал победы. Тебура является базовым борцом, этого мы знаем, предпочитает свои бои сводить к возне его сетки, к переводам в партер, где умеет неплохо контролировать соперника, соперника и старается закончить бой в партере досрочно, пытаясь, допустим, провести какой-нибудь сабмишин или забить граунд-энд-паундом. В стойке у Тубура также есть неплохие навыки, но этот аспект не является основным. У поляка, кроме того, что не очень крепкая челюсть, еще и не очень хорошая защита от ударов. Серьезные панчеры не раз пользовались тем, что он опускает руки, не успевает реагировать на удары и отправляли его в нокаут. Все-таки стихия поляка борьба и партер, что он хорошо понимает и куда он старается перевести в итоге бой. <coughs> Этому способствует, в принципе, хорошая кардио, которая позволяет ему тратить силы на попытки перевода и возню в партере. Ну, Марчин был чемпионом в весовой категории в российском промоушене один 1 Global, достаточно известным. После перешел в UFC, где выступает на топовом уровне и дерется с достаточно высокоурованной позицией. Вряд ли Тебури в его карьере светит титул Скажем так, смотря реальности в глаза. Но статус крепкого сильника дивизиона в ближайшее время он сохранить вполне способен. Его соперник, Благой Иванов, 36-летний боец из Болгарии, на год он младше своего оппонента. Провел он в профессионал 24 боя, 19 из которых одержал победу. Ну, в одном в бою была зафиксирована ничья или там несостоявшийся бой был. Пришел он смешанное из наборства из боевого самбо, где в свое время чуть титул чемпиона мира. Побеждал он а, в этом виде спорта самого Федора Емельяненко, которого там как и в принципе UFC в те годы было сложно победить. Ну, Иванов дрался в Беллаторе, где проиграл единожды Александру Волкову в финале Гран-при тяжелого веса. Ну, после переш перехода в UFC, Благое чередует победы с поражениями. Болгарин неплохо себя чувствует в обоих аспектах боя, развивая свою ударную технику в зале American Кикбоксинг академия может похвастаться он хорошим кардио и стальным подбородком, что достаточно немаловажно для тяжелого веса ну, подбородок там действительно крепкий, за свою карьеру в Ива... тяжеловесах Иванов ни разу не проигрывал нокаутом. Благо, неплохой боец, но ему пока не хватает навыков, чтобы конкурировать на топовом уровне. Если у него не получится поднять свою ударную технику, то может остаться до конца карьеры на уровне замыкающих хвоста топ-15 тяжелого дивизиона. Ну, в антропометрии преимущество будет на стороне Тебура. Размах рук больше на, 15, на 13 сантиметров. А рост выше на 11 сантиметров. И размах ног больше на 10 сантиметров. Ну, в ударке эти бойцы находятся приблизительно на одинаковом уровне. Благой Иванов может быть чуть-чуть лучше. Ну и поэтому габариты в этом бою вполне сыграют на стороне поляка. В борьбе и Партер небольшое преимущество можно отдать на сторону Марчина. Все-таки он чаще с высокой ну, на высоком уровне оппозиции пользуются этими навыками Благой чаще надеется на свою ударную технику и стальную челюсть, но вполне может защищаться от текдаунов поляков. Кардзио бойцов можно смело ставить на одну ступень. И все-таки я дам небольшое преимущество на сторону Тубуры. У него весомо большие габариты. Вот. Да, поляк пробитый боец, но проблему он испытывал с, тяжело, ну, с тяжелобьющими ударниками топового уровня. Иванов, ну Иванов таким ударником отнести, к сожалению, нельзя. Вряд ли в этом бою мы увидим досрочку. Скорее всего, бой пройдет все, все отведенное ему время. Небольшой перевес можно дать на победу решением от Табура, Но я бы здесь, наверное, заиграл тотал больше или событие такое, как бой пройдет всю дистанцию. Ну, а там посмотрим ближе к бою, когда букмекер выкинет коэффициенты на данный момент. Вообще ни, ни, никаких цифр не показал на букмекер. Но это же мое видео, видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я эм, влаживаю обычно субботу варианты ставок на этот и на другие бои турнира, которые мне не интересны, э, и по ним я не делал видео. Или на такие, как этот бой, где э, на момент видео нету цифр. Также подписывайтесь на YouTube канал, стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Все, давайте до следующего видео. Пока!